Кодла, давай! А, кодла а, Срываемся. Вот молодая же. Что-то рано начал кувыркаться. О, рановато, братья. Рановато, что ты куркаться начал. До дома приучаем, о, садимся. Давай, давай, давай, давай. На свой крест. Отлично. Фу! Ох, молодец, ох, молодец. Ох, молодец. Давай, давай, давай, давай, давай, пора уже переворачиваться. Ох. Ветер какой-то прижимает к земле, какой-то не наш ветер идет, северный какой-то. кувыркаемся. Прошлогодние стоит Вот он, молодой начинает. Смотрю. Сидёшь. Сидёшь. Опа, да ты что? Молодец. Только вот не тревожишь, что рано он начал кувыркаться. Рано, рано. рано. Еще не поднялся вверх, уже кувыркаться начал. Еще с уже. Опа, еще один. Давай, давай, давай, давай, до дома, до дома. До дома, садись. Интересный получился. Носик маленький такой, толстый. Повторяет молодые пике, повторяется этим. Ну, оп! Повторяет поддержки. Покрутается. Еще один сизый. Второй вон еще один сизый. И все кувыркается, а. Ветер какой-то нехороший сегодня. От Сиза тоже начал ковыркаться. Прошло год не висят. Ну что ты будешь делать? Ч так рано-то начали? молодой еще. совсем Седи добрые вывели, вот, два штуки любили, еще не умеет нападать, но он уже атакует, учится, учится малой, ну учись, погибнешь зимой, уже интерес проявляет, ну Ветер нехороший какой-то. Надо будет в обед поднять, в жару. И хоть ветра нет, но в жару хорошо выходят. Точки сильно еще не заходят. Ветер нехороший. Какая-то сетка. Крыловная, что ли. Да нет, вроде. Хорошо вроде летит. Надо посмотреть вечером. Может быть дудка у нее по -первых. А вот уже после них следующий вывод идет. У них тополевые пуды вывелись. У них пипельные бывают, проскакивают тополевые очень редко. За молодая и кувыркается и уже и бред с подтяжечки. Древное лишь. Не войди. Ну что-то, блядь, побаливаю. Ветер сегодня какой-то синий. К земле прижимает. гон придется в обед в жару поднять бусинки. Опа! Да что так рано? Что вы так рано начинаете играть? Я думаю, даже лохму не успел выдернуть. Но он уже начал кулакаться. Это все норовит против ветра зайти. поснимаю вот такие вот. ножки чуть-чуть пообрезала вот они путаются это бусинки вот. Тоже бусинки. <с> Готовятся уже. Скоро буду выпускать. Это такой вот вышел. Светленький, Светленький тасманчик Светленький. Ой. Светленький. Ну какой станочек у него. мои самые сиреневые грибоны это вот основные классические ну вот вот она гриб будет так это еще один Бог мы обрезать, а то иначе как бабки Вот такие вот молоденькие Меньше ну, еще уже не стоит снимать вот такие вот Скоро начнут уже сами вылетать, кушать Тут веселый будет Твои веселенькие Тасманчик Желтый будет Вот такие вот Вот Скоро полетает. Это вообще будет белоголовый Будет белоголовый Будет белоносый